Добрый день. Кресло Барский Баттерфляй. Основной вопрос. Для какого роста оно максимально комфортно? Подголовник. Очень важный инструмент в кресле, когда мы отдыхаем. Поэтому очень многие компании для персонала используют кресло без подголовника. Я делаю вот такое действие. Я сажусь, и посмотрите, не имеет значения, какой рост. Это универсальное кресло, поэтому я еще расскажу на вопрос, будет ли в этом кресле удобно работать человеку с любым ростом. Да, с любым ростом человеку в этом кресле будет работать. Сама идея подголовника, вращающейся вокруг своей оси, очень интересна, потому что у нее, у подголовника есть две функции. Первая функция. Я работаю за столом, чуть-чуть опрокинулся. В принципе, если рост немного меньше, немного больше, я могу подстраивать его так, как мне удобно. Вот. Это если я, например, за работой, решил опрокинуться, с кем-то поговорить, соседям и так далее и тому подобное. Но основная функция поголовника включается тогда, когда мы хотим отдохнуть. И вот здесь исключается вот и синхромеханизм, и все, что как мы хотим. Вот. Я опрокинулся, настроил себе так как неудобно и получаю удовольствие я сейчас приглашаю человека Алексея его рост метр девяносто большой человек Алексей присаживайся еще раз доказывает э, том, что, да кстати видите человек с большим ростом только что приподнялся чтобы ему было удобно поднял подлокотники для работы посмотрите ничего не мешает Опустили подлокотники, руки отдыхают, шея и голова облокачиваются, плечи лежат на, на спинке, То есть никаких дискомфортов. У Евгении рост 1,65 м. Кстати, ну, в этом случае не зря мы называем... А, видите, Евгения опустилась, естественно. Вот. Кстати, это кресло не зря мы называем э, кресло для женщин, э, хотя не хочу никого увидеть с точки зрения роста, но оно э, в этом случае становится максимально универсальным и удобным. Спина полностью облокачивается на спинку, голова Евгения облокачивается, лежит э, на подголовнике как угодно. Просто. Сейчас мы отфиксируем, для того чтобы Евгения могла... А вот интересная вещь. Евгения имеет маленький вес и, соответственно, ей тяжело опрокинуть сильный механизм после Алексея и меня. Теперь включается функция жесткости качания. Раскручиваем максимально, как только можем, и получаем все. Евгения, покачайся, чтобы увидели, что у нас вот, как легко происходит. Ну, как вы видите, вообще просто как в Можно зафиксировать. я прокидывайся. Зафиксировали. Все, мы лежим полурежа, смотрим телевизор и так далее и тому подобное. Спасибо.